Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и это Время Ходкора 8 серия, и сегодня я достаточно хорошо подготовился для этого видео, но подготовиться не по вещам, как вы видите, то есть только взял, вот, нашел алмазную кирку, я ее в другом мире посеял, да, потеял, э, сейчас нашел, короче, да, э, во втором мире, из мода Интернал да, и, в принципе, вернул кирку алмазную, в принципе, думаю, понадобится в будущем, потому что скоро сломается эмиральдовая, в принципе, ничего страшного, но просто взял, просто взял, потому что пригодится. Окей, еще я некоторые моды убрал и некоторые добавил. Какие моды убрал? Э, моды убирал где-то неделю назад, не помню точно, но, по-моему, я убирал только мод на зомби, да, которые спавнится и бегают днем. То есть, э, я убрал этот мод, потому что благодаря этому моду убирались другие мобы, либо они спавнились очень редко. И это на самом деле очень мешает игровому процессу. То есть я с самого начала это знал, я уже не первый год сталкивался с этим. Мод на самом деле на зомби крутой, но очень много других крутых мобов они исчезают, убираются просто. И поэтому вот так вот как-то все происходит. А мод, который я добавил, это мод, который я должен был добавить вообще в первый серий с самого начала сборки. Я кстати и хотел, вроде как его добавить, но что-то почему-то не добавил. Это мод, который будет прокачивать мои навыки, пвп, всего такого. Вот на эту кнопочку нажимаю. В принципе, я думаю, вы этот мод и так знаете, там я не знаю, ложки, какой я не знаю, да. Короче, у меня есть 401xp, это типа мой уровень, да, мой опыт. И давайте смотреть. У меня все на 0 прокачано потому что я только мод установил неделю назад где-то и вообще ничего не прокачал без видео. Окей, э, давайте прокачаем, например, дамаг меча. То есть тут по значкам все понятно, да. Например, сейчас мы прокачаем например удары, чтобы урон у меня получше был. Давайте прокачиваем, прокачиваем. Ну, максимум, да? Да, я максимум прокачал. А, нет! Я на 4%, на 45% прокачал в домах, я так понял, да. У меня 48 xp осталось, у меня 2 уровня осталось, и, к сожалению, я уже прокачивать не могу. Что я еще могу прокачать? Например, э -э Майнинг. Могу? Да, я могу. На 9%. Окей. Давайте попробуем. У меня меч на 18 урона. Э -э Проверим потом, короче, сейчас я не буду проверять, я не знаю, тут мобов нету, окей. Давайте начнем копать, у меня какая сложность, у меня нормальная стоит. Да, кстати, скорее всего, ой, скорее всего у меня... Так, а какой урон я хочу проверить? Было 33, стало 19, это у нас сколько получается? Подождите, так что-то как-то, по-моему, не, не стало больше, нет? Или стало? Да что-то не особо, по-моему, у меня даже меньше 18 урона. Какая-то броня у этой земли есть, по-моему... Ну да, я меньше, чем надо, дамажу. Меньше 18 урона даже дамажу. Ну ладно. Да, вот видите, руды. Чуть-чуть покопал что-то, вроде как, немножечко добывал, да. Если так внимательно посмотреть с прошлой серии. Ну, наверное, этого делать никто не будет, поэтому вот. Чуть больше их стало. Чуть больше руд стало. Вот, было штук 15, меньше даже. Алмазов меньше было. Ну, короче, как-то так, да. Э, в принципе, чё? В принципе, чё? Э, у нас тут вот есть броня, видите? Вот такая, которая уже почти вся поломана, есть вот такая броня, которую я буду еще зачаровывать, поэтому пока что не буду ее брать. Давайте мы возьмем вот так вот и попробуем мы сейчас э, хотя бы как-то сделать. А что за что за лаки? Подождите. Алло, ребят, подождите. А чего Не подождите, а чё... Так это я сейчас. А нормально прошло. Что то за дичь сейчас было? Почему-то да что за говно? Капец, я сейчас прям все с полюту, блин. Ребят, Саян, я не знаю, что за баги. Подождите, я сейчас даже прям выйду, вас. Итак, я перезашел в мир, Вроде как стало нормально. Инсейн! Инсейн! Смотрите! У меня уже режим инсейн! Это получается безумный, да? Это переводится как безумно, охеть! Охренеть! Так, во-первых, мы бьем вот столько арбузов. Прям много, да? Uh, и тосты все возьму. Давайте вниз копаться В принципе, копаться мы будем достаточно быстро, да Ну, не так быстро, конечно, как хотелось бы но в принципе, ладно Так, здесь есть ли шторг какие Я не знаю, ничего бы такое сделаем Да, так, высота у нас какая? У нас получается 53 сейчас, да Ну, ладно В принципе, пока что вот так будем копаться uh, Сейчас кирка начнет ломаться И тогда, если что, я как бы uh, Буду использовать алмазную, да Окей mm, okay. ну, Сколько точно здесь? 182 ну, Можно покопать до да? низа, в принципе не так страшно. Так, вот так вот сделаем сейчас. Блин, лопата падала блин, как всегда, блин. Давай. Ну, Оп-оп-оп. Хорошо. Высота уже 32. И вот с этой высоты мы уже можем как бы копать э, руды. Да. Ну лучше, конечно, пещеру. Я пещеру не хочу найти, поэтому буду добиваться на найти пещеру. Да. Буду этого добиваться. Ну вот на этой высоте уже можно копаться где-то тут. Uh, давайте я так и буду копаться, правда поменьше копается. давайте вот это все-таки будем пока что копать. Окей, okay. uh, сейчас я буду в принципе копать наверное, на этом ускоренном режиме, как-то стараться вот это все делать, потому что не хочу, чтобы на это потратилось полсей и как бы, ну, или по крайней мере на копание просто, да, чтобы хотя бы воду найти, а потом уже что-то о ней говорить и что-то пытаться делать с ней и так далее. Опа. Нашел пещеру. Ух ты, да, она не такая же маленькая, кстати. Это радует. Если что, я боюсь убрать мод на вот эту полоску, да, которая делает много хп у монстров. Потому что вроде как по отзывам, то есть этот мод, если убрать, то как бы них не будет запускаться или что-то такое. Ну, то есть плохо все будет. Так, мы нашли, кстати, первую руду. Это Нита в принципе думаю вы видели у меня в руксунке где-то нитр да э -э -э окей так тут кстати трава из этого биома надо кстати следить то что нахожусь в этом биоме или нет это кстати очень важно правда надо следить да правда все темнее это непонятно немножко окей дайте я покушаю курицу и побежали дальше у нас какая у нас какая высота у нас 30 -я. блин вот тут уже не будет спавниться а ну тут ниже идет вода кстати так ай а я их тучу. Вода, кстати, заметьте, необычная. Да. Вода именно из биома и это реально прикольно. Да. Я, кстати, недавно думал о том, что может быть все-таки поставить на эту сбоку Industrial Craft, но потом такой и подумал, то что блин зачем? Зачем ставить Industrial Craft, если все-таки эта сбоку не об этом, здесь вообще не должно такого быть, Ну, по сути, да? По сути, сами подумайте, зачем сюда и дастнкрафт, если как бы и так, и так, блин, тут... Э, тут именно такие моды, то есть и Craft здесь э, не нужен, да. И, кстати, смотрите, у меня 200 хп у мобов. Нихера себе! Это что за вода такая? А ты что, умираешь-то? Ой-ой-ой-ой. Так, меня меч отталкивающий до сих пор стоит. Давай, зомби, давай. Он сейчас умьет сам. Умирай, давай, пока. А! Ёпта! Я так сейчас родил, есть Испугались? Обосраз. <рисот》>. Что сделали? Обосраз. <рисот》>. Капец. Блин, вот это страшно было. Вот это было антизомби меня убил. Нифига себе ты антизомби. Я офигеть успел. Так, ну-ка, давайте помеем. А! Страшно. А! -а, -а! Твою мать! Нихера херачит жестко! Вот это опасно, конечно. Иди отсюда. Антиплеер! Нихера себе! Вот это кра... Вот это крутая вода! Антиплеер, 360-56 хп, офигеть! Ну, понятно, в эту воду лучше не суваться. Окей, мы находимся в пальном биоме. Это прям смерть какая-то убивает, вода прям опасная. Это даже не вода, это я не знаю что. Ну, в любом случае прикольно. Так, плежник. Так. Ладно, что хотя бы не накопал в хороших количествах. И теперь хотя бы не будет с этим проблем. Да, я... А, пта! Я опять охиеть успел! На да чтоб тебя! Да хватит меня пугать! камень босс, что? Антиплеях опять! Где. Где я? Не понял. А вот сейчас бы было бы хорошо бы, если было бы несколько смертей. А я в воде, что ли? Твою мать! А я где-то в камне. Подожди, я где-то в камне. Да чтоб тебя! Я в воде опять. Я, я в воде, подождите, я смерть. Так, ну... А если они меня убивают, то их еще больше становится, да? Ёб твою мать! Да это подстава долбанная. Да, да это, это нельзя. Иди Ребят. Ну это минус шахта. Капец, я их там заспавнил. Надо... Подождите. Я надеюсь, вы не против. Э -э Опа. Я же а сделал Так Такая сделал писифол. Вы ч ⁇ меня убиваете? Фух, слава богу, что исчезли хотя бы. Ну это реально капец. Ну, ребят, стоят, конечно, ну, бляха, ну это опасно. Так. Мне уже страшно буду ломать. На Стенку надо сделать. Хотя бы какую-то... Опасно, блин. Блоки убийцы, блин, меня убивают, и все, вообще жесть становится какая-то. Так, все хорошо, смотрите. Даже такая штука есть. Ладно. Здесь я точно не хочу тусить. Железо добывать, скорее всего, не надо, потому что ну, а зачем оно мне? В принципе, не нужно, если что-то будут не все их или на наследимы где-нибудь, не знаю. Да? Окей. Опа! Вот та самая руда, которую я искал. Вот она, ребят. Та самая руда, ребят. Да, и вот таких штучек мне, по-моему, достаточно нормальных количествах нужно. Да, чтобы что-то, какой-то портал, что ли, построить. Короче, какие-то ютуалы делаются в модах этих. Да? И это достаточно интересно. Этих чуваков, оказывается, с помощью кивки можно убивать. Алмазные. Ну, только, оказывается, нужна аж минимум железная, да? Вы, пацаны, как бы не двигайтесь. Я как бы вас вижу. Вот заметили, да? Нет, я как бы в лицо вам смотрю. Вы что, двигайтесь, а? Ай-яй. Хорошо, что хотя бы не с первого удара убивает. Вались уже зомби, блин. Так, какая-то крутая штучка. Валим, валим. В аду теперь от них можно избавляться, это очень хорошо. Правда, нужно какая-нибудь какая хорошая кивка алмазная. Если что, другими предметами их убивать вроде как нельзя вообще. Так, штаны одену такие. Хорошо. И еще факелан. 57 факелов, хорошо. Если что, я записываю с первого дубля, поэтому я извиняюсь, да. Но в любом случае, э, думаю, получится интересно достаточно я, да. Просто я записываю все достаточно быстро. Э, кстати, я, наверное, извините то, что видео опять сто лет не было, потому что я болел. Я болел. И сейчас немножко еще болею. Поэтому, кстати, видео получится немножко не очень, да. За это, правда, извиняюсь. Ну да ладно. Окей. У нас только одна метка смерти, это радует. Давайте мы ее убьем. И пойдем дальше. Нашли мы эту уду. Мне, по-моему, штук 60 надо. Нет, 60 точно не надо. Меньше. Штук 30. Потому что... Ну, я где-то читал. Если что, я смотрел всякие тутоилы. И это прям реально достаточно нужная руда, И Она, по-моему, связана с какими-то ритуалами. Вообще само с этим связан. У меня, кстати, появилась очень крутая книжка. Который будет с этим связана. то есть там все можно почитать. Только, к сожалению, на английском языке. Да. Давайте лазуит забьем. Наверное, понадобится в модах. Немножко. Поэтому буду все забирать. Золото не нужно. У нас есть фарм золота. Да, с помощью лаки-блоков. Кстати, надо с ними будет настойками помутить, чтобы такого не было. Да, это правда надо будет сделать. Окей. Уголь добывать не буду. Пока не нужен. Если что, факела закончится, я добуду. Да-да-да. Это у нас. Опа, еще одна. И Еще одна. Это прям радует, ребят. Деть штук в этот момент у нас уже. Реально круто. Да. Если что по про Episcopycraft, пишите мне. Если вдруг знаете, там в комментариях пишите. Потому что я первый раз прям официально, прям выживаю с этим модом. То есть прям, ну, вообще жесть, да. Поэтому, как бы, извините, я буду тупить и то, как бы, смотреть всякие тутоилы и так далее. То есть, я не знаю еще, как все вот это делается, как получить какой-то там предмет для портала. Я, кстати, понял то, что нужен именно ключ для портала. Это очень радует, то, что не блоки нужны, то есть, просто ключом ты нажимаешь и получаешь уже вещи, которые тебе нужны. Это очень приятно. Вот за это, конечно, огромный спектр разработчикам. Спасибо Я огромное, да. То, что вот именно так надо делать, а не сидеть, мучиться, да, и так далее. Окей. Вот здесь, оказывается, мы еще не были. Я думаю, что я уже все прошел. Так, отлично. Еще 13. Так, у нас есть этот ниток. Неплохо так. Неплохо, неплохо. Окей. Так. Ниток. Окей. Так, и рассид у нас есть. Рассид, тоже неплохая руда. Вроде как... Ну, она такая, типа, не очень. Для начальных этапов все эти руды вообще не хороши. И железо даже хорошо. Ну, железо, ладно, железо мне не нужно. Я его выкину. Уголь. Ну, хорошо. Так, у нас какая высота? 14-я. Я буду сейчас копаться, опять, наверное, в ускорении. Хотя... В принципе, я думаю, не все я добуду вот эти штучки. В принципе, я думаю, вы уже поняли, да, то, что как бы суть эту уловили, да, то, что как бы эта руда нам понадобится. Сюда мы ее скидываем, да. Руды сюда тоже скидываем. Блужник не надо. Потом все переплавлю и так далее. Ну и нормально будет. Кстати, я еще крылья скрафтил новые, которые крафтятся с помощью. Я, кстати, в аду был. В аду был и. <соценно> а! Епта! Опять испугался! Да чтоб тебя! Страшно, наверное, капец. Да отстань от меня. Собака такая. Стреляющая. Вот здесь у нас книжка должна быть, вот здесь. Да, вот эта книжка и крылья как раз вот эти, которые вот так вот крафтятся. Из абсизиановых и из таких вот. Ну и адского нароста. Вот почему в аду надо было быть. Я их не пробовал, видите, они без прочности. Сейчас попробуем полетать. Надеюсь, это не подстава. Да, вот такая еще книжка, которая вот так вот крафтится, достаточно просто. То есть это все благодаря туториалам я и узнал, да. И все реально получается достаточно прикольная, потому что я начинаю реально развиваться как-то в этой сборке понемножку. Вы видите, деревья такие вот э, посадил, да, в принципе тоже неплохо. Итак, попробуем летать, крылья у нас на месте, погнали. Ну, кстати, летает достаточно неплохо, достаточно быстро. И прочность тысячи. Вот это, конечно, немножечко обидно. Я думаю, то что больше. Блин, вот эта штука, она бесит то, что она в небе. Сейчас я могу долететь. И, кстати, ее достаточно быстро вот так вот сломать, чтобы не мешало. А то из-за них будут и лаги, нагрузка на серверх идти. Ну, не на серверх, на них, но вы поняли. Это что опять? Огонь не входящий. Да-да-да, давайте полетаем, в принципе. Если что, я убью не все опять курицы и обсидиан добуду да, в пицце. ли я добыл, кстати, вот тот, который в прошлой мы нашли. Ну, не полностью, но почти полностью я его добыл. Да, это у нас какой мод, вот этот? Там пти птица, кстати, через окно опять палит. Главное, чтобы не залетела собака такая. Так, это у нас что? Это у нас улей. А если я его сломаю, меня начнут пить. Опа. Опа. Прикольно. Я пчелу поймал. Не знаю, короче не начали меня бить. Ну, короче, будем, наверное, и пасеку что-то делать свое вот это. Хотя вряд ли. О, у меня, кстати, есть звукокрыльев. Ни хрена себе. Смотрите. Звукорыли. Достаточно быстрый. И лаки блок вижу. Прикольно, реально, прикольно. Прям такая серия сегодня хорошая получается. Так, опа, колодец. Радует, что у что-то другое. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это опасно. о-о-о, капец. Да, вот это прикольная слова штука, то, что хоть что-то спавнится. И вот, кстати, можно югонь, еще что-то добыть. Реально, прикольно. Кстати, лагать вообще мало сегодня. Блин, капец. Я то ли. Ну я, кстати, немножечко опять запись умутил. Пытался там как-то меньше лагов сделать. И по-моему, это у меня получилось. Да, то есть есть, конечно, лаги. Но их куда меньше стало. Улетай. Так, опа, есть. Все. Да, кстати, крылья вроде как тоже броню дают, да, одну защиту дают, неплохо так, неплохо. Если что, почему я хочу этот мод убрать, на который увеличивает сложность, потому что он на самом деле достаточно читерский, по большей части, э из-за того, что у меня вот этот меч на 18 урона, максимальный урон здесь, по-моему, 30, 20, 25, вот такой вообще максимальный, максимальное оружие в этой сборке, поэтому это ну, как-то нечестно получается. Должен сами это понимать. Опять, кстати, пастика давайте сломаем. Получим еще одну такую пчелку. Ой-ой, убивают, убивают. Э, в принципе, я большую сею делать сегодня не хочу, потому что, сами понимаете, я болею. Мне тяжело пока что снимать. И поэтому вот как-то так. В принципе, вроде как более-менее все рассказал. Пчелки у нас появились. Как э, неплохо, да, достаточно. Вот так вот все выглядит сейчас, да, вот так вот выглядит мое место, достаточно красивое уже. Вот тут у нас, кстати, учерк появился, забыл еще в прошлой серии показать, или даже позапрошлый, видите. Ну, чтобы как-то более-менее выглядело красиво это место мое. Здесь же вообще было пусто, я же все деревья срубил поначалу, да. Ну, а сейчас выглядит реально красиво. Да-да-да, как-то так. В принципе, давайте, кстати, в ад сходим опять же. Почему бы и нет. Быстренько, минуты на три. Теперь, зато там нету хероблина, теперь вещи у тебя не исчезнут просто так. Это намного датнее, потому что, ну, сами поймите. Это, ну, очень грустно, когда, как бы, вещи просто исчезали. Да. Так, ой-ой, огонь. Так, полетели. Вот у нас тут буквы, порталы хероблина. Извиняюсь за лаги. Извиняюсь сильно за лаги, да. В принципе, да. Вот сейчас более-менее нормально, потому что только в мир залетел. У нас тут есть метки. Дом. Круто. Нет, дом, спасибо, мне не нужен. Так, а это что то за мобы? Так, это те, которые стреляют. Из них вроде как не особо все выпадает. Тут есть такие красные руды, есть данжи. Данжи это хорошая тема, конечно же. Сами понимаете, адские коровы. Адские коровы, кстати, тоже с Эбисалкрафтом связаны. Который, кстати, в начале серии пошли показывал, ну типа кого которые на тебя нападают, их убиваешь, они становятся адскими. Это все Abyssal Craft. Abyssal Craft как раз с этими связан, поэтому поэтому интересно, поэтому думаю будет интересно э, достаточно в этой сборке выживать. И я теперь реально, я следующее следующее видео будет разговорным, и там я насчет сборки, насчет всего этого поговорю. То, что сейчас уже полгода прошло, да, с 25 числа прошло полгода, ребят, полгода прошло этому летсплею, а сей всего лишь восьмая, опять же, то есть э, прошло столько времени, а до сих пор, как бы, такие же э, неприятные вещи. То, что, блин, э, вроде как, по идее, ну, по идее, я сколько уже, э, сколько уже прошло времени, а я всего лишь восьмую сей записываю. Да, окей, давайте мы сейчас вольём его. Так, у нас есть глазик. А у нас выпадают? Ох только. А, нет, вот, видите. Глаз. Глаз есть вот этот. Слезы, точнее. Слезы гаста есть. Слезы гаста есть. Ребят, буду заканчивать на этом видео. В принципе, я уже, в принципе, все более-менее рассказал. А, рассказывать более-менее уже нечего. Это что? Это типа просто пропасть? А, это ладно. А, рассказывать более-менее уже нечего, в принципе... Всем спасибо за просмотр. извиняюсь еще раз за лаги. Э, такая вот у нас книжка есть, к сожалению, на английском языке. Может быть, буду искать какой-нибудь русификатор для этого мода. Э, да, на 1010 10. Если знаете какой-нибудь русификатор, то тогда пишите в комментариях э, и так далее. Ну и, в принципе, все. Давайте попробуем, кстати, убить Лейза оп оп оп оп оп А ну попробуем тебя, чувак, убить. Мы попробуем. А ты куда еще? Смотрите. Эндермен, блин. Взял сбежал от меня. ой ой Какой-то черный страшный. Надо убегать. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И удачи. И увидимся в следующих видео. Да. Ну и так далее. В принципе, давайте умьем. Чтобы, как бы, метки нету порталов. В принципе, все. Спасибо, пока-пока. И удачи. Я, кстати, уже все крылья потеял почти. Ладно. Не так уж страшно крафтится. все, всем спасибо, пока-пока. все была такая немножечко, такая, типа, начальная, да, типа, начало всего вот этого. Начало реально развития. насчет книжки, кстати, эту книжку можно апгрейдить, вот этот некоро-намикон, да, как в таункрафте пьем, да, почти название такое же. Сейчас я найду эту книжку, где она, она тут у нас есть. Она, где я не понял. Так, где у нас книжка что то я ее не вижу, честно говоря. Вот такой ключ, по-моему, нам нужен, чтобы запустить первый портал. Вот эту штуку с помощью, я так понимаю, надо э, с помощью этих самых, как, ну, ритуалов, да, вот эту руду найти надо. Э, ну, а кстати, ключ это достаточно дешевый, вот эту штуку только надо понять, как она делается, с помощью туториала буду узнавать. Вот такие, видите, штучки мы будем делать, делать эти гемы. А эта штучка, ну, непонятно, ее, скорее всего, тоже где-то добывать надо где-то надо добывать. Чанг какой-то получается. Короче, ребят, все очень интересно. Броню можно делать потом из этих штук. Э -э как, да? А, нет, смотрите, из-за этого делаются слитки. Это, короче, реально интересно. Это надо будет разбираться. Короче, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, видео. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи.